Ребят, всем привет. Сегодня у нас 20 ноября. Сегодня солнечный хороший день такой, тепло, но ну, на градуснике что-то минус 8, да, минус 7. Сегодня будем заниматься освещением в котельной. У меня там недостаточное освещение, поэтому нужно будет сегодня сделать там дополнительное освещение в виде двух светильников. Поэтому не теряем ни секунды и идем делать светильнички. Погодка шепчет, хорошо, тепло. Идем. Но температура уже стабильно днем минусовая. Поэтому ничего вообще уже не тает. Скорее бы уже выпал снег. И все покрыло снегом. У нас тут недавно был такой ветер. Видите, вот валяются иголочки на снегу. Такой ветрище был вообще красота, свежий сибирский воздух. Вот значит объект. Сюда будем делать освещение наверх. Ну что, пробуем. Все вроде бы все соединил. Пробуем включать. О! Как ярко стало. Ну как стало ярко. Отлично. Вот этот вот, как я и говорил, теплый свет, а вот этот холодный. Но мне кажется, гораздо светлее стало, чем было. Мне нравится. Ладно, эти пусть будут тоже вспомогательные. Оп. Опа. Отлично. вообще. Плюс еще вот этот светильничек у меня есть. Он будет подсвечивать на стол. Сюда. Ну, сейчас вообще хорошо стало. Ну вот и все, ребят. По освещению я добился своего. Я сделал себе освещение. Но мне кажется, что-то вот это ярче как будто. Или то, что у него теплый, да, свет. Как вы думаете? Вот этот цвет и вот этот цвет. Вот на кухне у нас такой же. Мне нравится, как он светит. Может быть то, что он низко прямо к рабочей поверхности, на которой мы готовим. Но.. Или просто непривычно еще, что так светло. Вроде как-то. Их сейчас и не отключишь, они просто в коробке подключены уже. Не проверишь, как бы, не сравнишь, как было и как стало. Хотя на камеру должно быть видно. Скажите мне, как? Светлее стало или нет? Ну, когда я буду монтировать, я, конечно, тоже увижу. Ну, как вам? А, еще коробку забыл. Коробочку сейчас закроем. Коробку забыл закрыть, прикрутить на место крышку. Давление надо в системе немного поднять. На днях подключу насос. Раз в год я постоянно подка подкачиваю водичку в систему отопления, потому что, видимо, выкипает. Когда топишь котел вот этот, он, возможно, выкипает. Когда кипит, пузырится, пузыри идут, идут, идут, и воздухоотводчик уходит. Поэтому, ну ладно, это уже другой разговор. А на этом, ребят, все. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего настроения, всем пока.